Нормально. Кстати, привет. Ты как-то видишь, О, смотрю, я держу. Ты прав. прав. прав. Кровела. Да, у меня волос, конечно. Это... Я пью водную, говорю. Воду пью. Так, ладно, вот. ну, мне сейчас пора уходить. Просто воду попью и все. А ты что делаешь? Болиться смотришь? А, я уже тоже смотрю. Теперь твой очередь. Точнее твой очередь смотрите. Ну что, мне пора. Сейчас, давай, удачи, пока. Увидимся еще раз. Давай, пока. Еще раз увидимся. Ладно, я пошел, давай пока решать.